Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся на юбилейной конференции Ассоциации водо экологии И академик Рахманин, почетный руководитель бессменной этой организации. И сегодня мы с ним вот на этой конференции в прекрасном месте поговорим на актуальные темы, которые волнуют и нас, и народ, и мир, и вообще. А первый вопрос, который бы я задал вам, Юрий Анатольевич, это волновые свойства воды, то есть информационные свойства воды. Вот с вашей точки зрения, с того опыта, которым вы обладаете, институт обладал, и вот группа, которая занималась, информационные свойства воды, что лежит в основе, исследований, насколько они существенны и насколько они признаны мировым научным сообществом. Дело в том, что вода в действительности самое удивительное вещество на планете. Это космическое явление. Без воды невозможно жизни на Земле. Форма жизни живых организмов, Хорошо изучена и есть формулировка – жизнь – это форма существования белковых тел. Ну да, к живым существам, известным нам, к животному миру это относится. Но вот один человек, который занимался неорганическими формами жизни, во что наука пока не верит или не верила, потому что сейчас уже появились данные, которые, на которые наука обращает внимание, вот человек, занимавшись таким вопросом, сказал, «О растения, какие же там белковые, там углеводы, углеводороды, они участвуют, но из дуба вырастает дуб, из вишни, вишни. Да, действительно, жизнь – это не только форма существования белковых тел. И вот этот человек, он занимался агатами. Занимался 25 лет, делал сотни снимков срезов агатов, шлифованных. Он показал 11 половых различий женских и мужских особей агатов. Описал их, он их демонстрировал на слайдах. Он докладывал это когда-то ученым Российской академии наук. Те вот ему задали, знаете ли вы формулу жизни. Он ответил, говорит, а ваша формула жизни? И вот послушайте, какой гениальный ответ. Воспроизведение себе подобного. Если что-либо может воспроизвести себе подобное, это и есть форма жизни. И он показывает агаты, женские особи, в, в луковичках, как у картошки, как выглядят, как расширяющиеся рожки влагалища. Со шестрочине находятся агатинки. Есть аморфные вещества, не содержащие воды. Они, как правило, в виде порошков, рыхлых, рассыпчатых материалов. Есть кристаллы. Вода входит в структуру значит, кристаллического соединения серы с магнием. Там, где присутствует вода, ищите форму жизни. Потому что эти вещества способны кристаллизоваться и объединяться в более крупные структуры. Самый лучший пример этому – друзы. Снаружи серый камень, ничего достопримечательного нету, Когда начинают сделать спилы видят, что это... Оболочка многоструктурная, над этой структурой можно думать, а внутри и в пустоте растут кристаллы, но они растут, а в пустоте больше ничего нету. Значит, эта оболочка забирает по молекулам определенные соединения с окружающей среды, проводят через свою маточную систему и рождают внутри кристаллы удивительной красоты, удивительной формы. Я считаю, что это неорганическая форма жизни. Американцы недавно наконец подняли шум, когда увидели движущиеся камни по песку. И была телепередача очень хорошая, которая показала, что несколько десятков метров в сутки проползает камень в одном направлении, потом едет в другом, возвращается. А вода – еще очень сложное вещество, без чего любые формы. Животной жизни, растительной жизни, неорганических форм жизни не существует. Когда сейчас по COVID-19 показывает вирус, и он утыкан многими антеннами, которые ищут, где им сцепляться. А оказывается, у водно-молекулярного кластера никаких антенн, ничего нет, это футбольный мяч. Но это же тоже примитивное представление, потому что там есть открытые водородные и кислородные связи. Есть много факторов, влияющих на кластерную структуру воды. А если меняется кластерная структура воды, то вслед за структурными преобразованиями всегда идут и функциональные определенные изменения в поведении. Значит, поэтому у воды, конечно, поведение меняется. Учитывая, что это процесс очень сложный, но как и в электронных системах, ну, конечно. имеется ключик. Если этим ключиком ты располагаешь, ты можешь вспомнить дорогу, по которой идут эти преобразования. Хотя бы частично. А если ты даже частично можешь вспомнить дорогу, по которой идут преобразования, ты можешь говорить о памяти воды. Энергетический след остался Следует, если он остается, то какое-то время он читаем энергоинформационный, потому что информация всегда связана с определенной энергией. Все-таки с научной точки зрения, что такое информация? Я считаю, что информации отдельно не существует так же, как и энергии. Это взаимосвязанные процессы. Любая информация ведет к изменению энергетических составляющих. И также изменение энергетической составляющей оно сопровождается изменением информационного поля. Значит, поэтому это все взаимосвязанные вещи. Я спрашиваю ортодоксов, которые отрицают это. Скажите, пожалуйста, а как вы записываете информацию на кристалл? Да. В вашем телефоне Вы записываете музыку, вы записываете речь, вы записываете видео А потом нажимаете нужную кнопку и вызываете именно нужную фотографию И нужную видеозапись, и нужный разговор И вас не удивляет, как это такое происходит, что за чудо? Удивляетесь, если эти вещи вами взяты от природы вы их не создали, вы создали форму размещения определенной информации на определенном материале, но вы не создали это явление. Оно существовало до вас, оно и существует, и, и, и вы из жизни уйдете, оно Космос. будет существовать. Космос, насыщен энергоинформационной составляющей. И точно так и является то, что человеку удалось раскрыть. Во что удалось ему проникнуть и что удается ему успешно вот использовать для его э, обычной жизни и творческой профессиональной деятельности водой тоже можно управлять любя ее любя потому что как и во всем, что есть в мире во вселенной в космосе любое явление оно может содержать, и большое доброе начало, и, может быть, стать негативным, страшным оружием. Так устроен мир, значит, поэтому, когда человек поймет, что со структурой воды можно работать не в дурном, а в хорошем направлении, и поймет, как это делать, он использует это для здоровья, для, для укрепления, для экологии, для медицины. Сейчас введены такие термины, как доказательная медицина. А Доказательная медицина должна основываться на десятках и на до сотен подтверждающих наблюдений. А никто, собственно, широкие такие исследования финансировать не хочет и не может. То, но отрывочные вот материалы удивляющие э, своими эффектами, они э, существуют, они вызывают вопросы, а ортодоксы от науки говорят, где доказательства, покажите. Они не хотят их оплачивать, а им дать уже результат. Значит, поэтому эта вот отрицательная черта, она сказывается и на уменьшении фундаментальных исследований в области глубокого изучения этих явлений, в чем мы сильно нуждаемся. Ортодоксы отрицают полевое воздействие, полевое, электромагнитное там, или какие-либо другие информационные. Ну, тогда им нужно отрицать абсолютно все на Земле. Да, а вопрос у меня возникает, а кто проводит фундаментальные исследования в данной области? Ну, скажите, вы наверняка значит, слышали имя Мессинга. К, ну, естественно, конечно. Ну, это, это ж никто не отрицал. Не отрицал. Ведь школы специальные были КГБ. И он преподавал, он... Это... Скажите, откуда он получал эту информацию? Это что? Это Гадалка был? Вот так, то ли луковичка, то ли речка. Он обладал определенными навыками и механизмами, как эту информацию схватить, Считать. Считать. как ее выловить из общей вот массы, как поймать черную кошку в темной комнате, если ее там вообще нет. Да. Понимаете? То есть это надо иметь очень большую чувствительность. Это нужно иметь какое-то взаимодействие. Какая-то мысль ему пришла в голову, вдруг откуда пришла? Откуда, да. А я Кто кстати, ее послал, вот, вот. почему она так точно совпала с, с тем. что... Результат. Ну, вспомните биолокацию, наши предки все используют. Иди, найди воду, попробуй, просто так. А взял лазу или рамочку, пошел, нашел спокойненько ее. И это наукой отрицается. К сожалению, ну, официально ортодоксально, наверное. В секции биомедицины Российской Академии Естественных Наук принимали. Бортникова с его э, слепцами. Угу. Это мальчики и девочки с бельмом на глазу, на таком, что вот смотришь, зрачка-то нету, а белое пятно. Вот этим э, людям с белым пятном мы накладывали еще темную повязку, которую я накладывал себе. И отлично знаю, что за исключением Черного поля там ничего не видно. Тут же мы вынимали из библиотеки книгу, давали ему в руки, переворачивали ее кверх ногами ему для чтения и говорили, прочитай этот абзац. И он по слогам его начинал читать. И мы спрашивали, ребята, ну как это получается? У нас открывается экран. Ментально называется. Мы переворачиваем этот текст, он стоит у нас так, мы его переворачиваем, как в компьютере. Это что, воздействие какого-то лекарства? Это свойство. Человеком изучена еще кроха, и то он живет в таком комфорте, в таких удобствах и летает на самолетах, и на ракетах, и говорит уже об освоении чужих планет. А что, если он раскроется в полную силу? Но он никогда не раскроется, если не поймет энергоинформационную суть всех явлений, которые существуют в этом мире. Благодарю вас, Юрий Анатольевич, и благодарю вас, уважаемые зрители. С вами был канал Тихоногон Владимир Тюняев. И мы брали интервью у академика Юрия Анатольевича Рахманина. Всего хорошего. До новых встреч.